Друзья, всем добрый день, на связи Александр Янюк, с вами команда ТВТ-эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня понедельник, время готовится к торговой неделе. Погнали! Американский доллар нащупал мнимую поддержку. Мы видели много распродаж на локальных минимумах, да. Это об этом нам говорит как раз кумулятивная дельта по объему. В этой свече было проторговано достаточно много объема и как раз большинство это были продажи по рынку, но эти продажи же кто-то принимал и мы видим ярко красные кластера как раз внизу этой свечи, что свидетельствует о том, что как раз в минимум достаточно много продали и цену не продавили, значит там был и присутствует лимитный покупатель, эти цены интересны. Если судить по сот отчетам в целом, то э, хеджеры делают ставку как раз-таки на американский доллар против основных валют. Чуть дальше мы будем об этом говорить. В пользу американского доллара играет сразу несколько вещей. Первое – это то, что инфляция ожидается, что уже пик прошел. То есть вот, были рекордные показатели, годовые рекордные показатели инфляции. И инвесторы и аналитики ожидают, что в ближайшее время с учетом жесткой риторики э, – Федеральной резервной системы и Пауэлла в том числе, что в ближайшее время инфляция все-таки достигнет пика, и это не будет давить на американский доллар. С другой стороны, есть сильная поддержка в виде спроса на облигации. Мы видим, что доходность по облигациям она стабильно уже держится в районе 1,7 и даже выше. Таким образом, это привлекательная доходность для долгосрочных инвесторов. А для того, чтобы купить эти облигации, нужно купить американский доллар. Также есть сезонность, что вот в период отчетности компаний американский доллар чувствует себя хорошо, то есть он показывает силу, потому что транснациональные компании, которые зарабатывают по всему миру, они после, ну, после завершения отчетного периода переводят часть денег, как раз обратно возвращают в Америку. Таким образом конвертируют британские фунты, к примеру, в американский доллар, там, индийские рупии и так дальше. Это создает некий спрос дополнительный для американского доллара. Поэтому я считаю, что в ближайшее время американский доллар возобновит свою восходящую тенденцию. На этом фоне остальные валюты будут чувствовать себя не очень хорошо. Давайте посмотрим первого представителя. Это европейская валюта. Мы видели серьезную распродажу на максимумах по европейской валюте. Да. Странно то, что эту распродажу приняли на себя лимитные покупатели. то есть Цену не задавили сильно ниже. Но еще и странно то, что на максимумах не было крупных покупок. Да, то есть В принципе, максимум мы преодолели особо без дисбаланса покупателей. Поэтому с большей вероятностью это не станет вершиной, и мы еще увидим некий заход. Чуть повыше, может как раз к отметке следующего уровня объема, это 1.16. Ну, туда будет достаточно сложно затащить цену, учитывая огромный дисбаланс между монетарными политиками ЕЦБ и ФРС. Хеджеры, в свою очередь, также увеличивают ставку на шорт по европейской валюте. Так, за прошлую неделю 2000 контрактов лонгов было закрыто и 6000 контрактов шортов было открыто. И на эта позиция все дальше уходит в отрицательную область у хеджеров. До этого у них практически уже вышли в плюсик, но, вот, как мы видим, начали дальше увеличивать шортовую позицию, сокращать лонги. И таким образом уже минус 30 тысяч контрактов у них есть. Поэтому я считаю, что в ближайшее время мы увидим вот плюс-минус подобный сценарий. Ну а дальше это будет уже хорошей возможностью для захода среднесрочно в шорт. Где-то до марта месяца, когда ЕЦБ будет принимать решение по поводу сворачивания экстренной программы помощи. И ФРС будет принимать решение по поводу поднятия процентных ставок. Так, дальше у нас швейцарский франк. Посмотрите, как резко поменялась. Ну, достаточно нет, не резко, достаточно плавно она поменялась, но быстро. Это позиция у хеджеров. Да, то есть до этого на локальных минимумах они удерживали 31 тысячу контрактов лонгов. И на текущий момент это уже только 17. И то с учетом последнего прироста. Потому что за предыдущую неделю 2000 контрактов лонгов было закрыто. И небольшая часть шортов была закрыта. Нет, ну просто по сути 2000 контрактов лонгов добавили, потому что шорты там совсем маленькое значение. Хеджеры по-прежнему поддерживают швейцарский франк, то есть на предыдущей неделе они на... накапливали лонг-позицию. И это скорее всего как раз связано с тем, что вот в ближайшее время может еще проявиться небольшая слабость американского доллара и евро. Вот как раз подтянется вверх и швейцарец вместе с ним. Вот плюс-минус подобный сценарий, как и по европейской валюте. Я считаю, что евро в ближайшее время будет чувствовать себя чуть лучше. Но все-таки надеюсь, что швейцарец сделает импульс вверх для сбора стоповой ликвидности. Вот здесь. Мы увидим ускорение небольшое, и это будет хорошей возможностью добрать позицию в спред евро против швейцарца. Если будет, ну если нет, тогда с тем объемом, что есть, буду сидеть. Спред начал сходиться, поэтому сейчас добирать есть смысл только в моменты, когда действительно появляется качественная точка спреда. Пока что ее нет. Австралийский доллар. По австралийскому доллару продолжается накапливание лонгов на вот этом небольшом отрезке. Мы видели, как агрессивно выросла позиция хеджеров в момент резкого провала, в момент, когда принималось решение по поводу процентной ставки, протокол выходил и данные по рынку труда. Вот Все это двинуло цену резко вниз, но хеджеры использовали эту возможность для того, чтобы накопить лонг-позицию. И на текущий момент они продолжают ее накапливать, не разгружают. Мы видим, что хедж-фонды уходят все дальше в отрицательную зону, то есть минус 94 тысячи. Практически минус 95 тысяч контрактов, но я больше ориентируюсь на хеджеров, так как они чаще всего работают контртрендово, они набирают позицию в моменты, начинают набирать позицию в моменты, когда все двигается против них, но ну а дальше своими деньгами чуть-чуть разворачивают и не мешают разворачиваться. До момента, пока хеджеры не начнут э, скидывать позицию, я считаю, что по э, австралийцу есть смысл удерживать лонг позиции. Да, Это может быть лонг э, точка входа произойти как раз с обновления. Напомню, что э, основные банки они ставят как раз на рост сырьевых валют в ближайший квартал 2, поэтому это как раз еще дополнительный плюсик в пользу лонг идеи по поводу новозеландца также идет увеличение лонгов но параллельно увеличили шорты, поэтому на эта позиция практически не изменилась. по новозеландцу я считаю по-прежнему что сырьевые валюты зеландец в том числе будут чувствовать себя хорошо в ближайшее время, даже с учетом того, что американский доллар может подорожать. И по новозеландцу есть еще интересная идея вместе с канадцем Лонг приоритет сохраняется. Есть смысл увеличивать лонговую позицию. Если еще и дадут ниже вот этого минимума, то вообще будет супер. То есть моменты, когда у нас происходят продажи на локальных минимумах, моменты, когда эти продажи не приводят к падению, а еще формируется большой объем в нижней части свечей, это хороший момент для того, чтобы подобрать лонг. Давайте еще посмотрим дивергенцию. Да, дивергенции пока нет, все нормально, все без каких-либо заминок, тенденция восходящая продолжается. Дальше у нас канадский доллар выбился в лидеры среди сырьевых валют благодаря нефти, которая хорошо тоже стрельнула. По канадскому доллару, как и по другим валютам, на локальном максимуме мы видели серьезные распродажи. Это все максимум был установлен без особых крупных рыночных покупок. То есть здесь не выносили никакие шорты, не закрывались шорты. Вот. И поэтому мы не увидели риски спрос на локальном максимуме. Хотя если бы он был, это была бы хорош, хорошая точка входа в шорт. По канадскому доллару хеджеры увеличивают уже ставку на шорт, да, то есть они закрыли 3000 контрактов лонгов и 4000 контрактов шортов э, добрали. Таким образом, их на эта позиция немного скорректировалась, но по-прежнему удерживается. Э, в моменты, когда хеджеры начинают сокращать позицию, это еще не конец, это еще не разворот, чаще всего еще продолжается вялое движение. И тогда уже, когда они сгрузили большую часть позиции, либо даже всю позицию, они начинают накапливать шорт, и тогда уже снижение. Поэтому ждем плюс-минус вот такой сценарий. Это может совпасть как раз с разворотом по нефти. Это двинет цену по канадскому доллару вниз. Британский фунт. Британский фунт – аналогичная картина, как и по канадцу. На максимумах много распродавали. И даже вот в пятницу закрыли тоже серьезными распродажами. Цену опустили пониже. Но по британцу все чуть более ярче выглядит, чем по канадцу. То есть если по канадцу там, не самые хорошие перспективы в ближайшее время по поводу импульсного роста, то Британия еще может показать, так как данные по эко... данные экономики уходят достаточно хорошие, они подняли процентную ставку, что увеличивает спрос на валюту среди кэрри-трейдеров. Поэтому я считаю, что британец еще может показать движение, Хеджеры, мы видим, уже сбрасывают свою лонговую позицию, уже накапливают шорт. За последнюю неделю 8000 контрактов лонгов было закрыто, 4000 контрактов шортов было закрыто. Вот как раз, как и по канадцу, смотрите. Вот первое закрытие частичное лонгов, да, вот здесь произошло. И мы видим, что плавно еще цена по чуть-чуть двигается вверх, ну, здесь даже так более импульсно они продолжают сокращать свою позицию, то есть они являются барьером для дальнейшего сильного движения, так как они используют движение вверх для того, чтобы фиксировать, фиксировать прибыль и накапливать шорт. То есть создают лимитное сопротивление на рынке, и импульсное движение здесь уже маловероятное, но плавное восходящее движение, оно еще может продлиться вместе со слабостью американского доллара. Но если американский доллар, начнет разворачиваться, и мы увидим там реальные покупки по рынку на локальных минимумах, то есть контратаку покупателей, то этот сценарий точно отменится, мы просто покатимся вниз. Японская иена достаточно сильна. Мы в пятницу говорили о том, что идея отработала себя в полной мере, то есть корреляция между доходностью облигаций десятилеток и японской иеной возобновилась. И э, была идея в том, чтобы дождаться все-таки сот отчетов, посмотреть, что делали хеджеры на предыдущей неделе, э, если они фиксировали свои те слабые покупочки небольшие, то есть, ну, как раз идея полностью себя отработала. Но нет, они продолжают накапливать лонг позицию, то есть по японской иене э, достаточно идет сильный переворот, тысяч контрактов лонгов было набрано и 9000 контрактов шортов было закрыто. Таким образом, мы видим резкое увеличение лонговой позиции. С учетом того, что доходность по облигациям до сих пор стоит на э, высшей отметке 1,7, есть смысл рассматривать лонг по японской иене. Это единственный случай, когда я торгую пин-бары на продолжение, а не на разворот. <coughs> В моменты, когда у нас произошло хорошее движение, идет откат. Есть благоприятные обстоятельства для того, чтобы продолжилась тенденция вверх, потому что новые деньги свежие заходят со стороны крупных э, трейдеров. И вот в моменты, когда вот здесь у нас появляется дивергенция кумулятивных дельт, пин желательно, желательно, чтобы еще и HFT, вот тогда есть смысл поработать на продолжение тенденции. Чаще всего в таких моментах стоп будет достаточно большой, но свою позицию, как среднесрочную, есть смысл разбивать на части. Таким образом вы будете получать более выгодную среднюю цену. По валютам все. Давайте посмотрим криптовалюты. Биткоин пытается все-таки удерживать отметку 40, откупают его, но очень-очень гало. -очень да, по рынку проходят серьезные покупки, и лимитные покупатели активизировались, и рыночные покупатели. Но мы видим, что реакции особо нет. Это слабость. В ближайшее время, когда ФРС начнет ужесточать монетарную политику, ЕЦБ откажется от, ну, не откажется от политики дешевых денег, но начнет сокращать программу помощи да, то есть в эти моменты для биткоина это будет просто очень больно за счет того, что в основном хорошие тенденции по биткоину, они наблюдаются в момент прироста темпов эмиссии. А сейчас эмиссия наоборот сокращается, таким образом и биткоин снижается. И до момента, пока не начнет прирастать эмиссия, биткоин будет в нисходящей тенденции. Поэтому любое движение вверх, вот такие забросы повыше, да, там в район 50, если дадут, это будет супер. Вот это стоит использовать для среднесрочных шартов. Я не вижу здесь каких-то факторов для суперрезкого разворота. Все те позитивные новости, типа ETF, MasterCard, Visa, которые будут заниматься процессингом криптовалютных платежей, новые блокчейны, новые NFT, там, метавселенная и так дальше. Это так сильно не двинет цену, как дешевые деньги в мире. Поэтому я считаю, что вот движение вверх, а если еще пробьются немного повыше, что станет триггером для многих фондов, для многих э, трейдеров покупать биток, вот там будет супер возможность взять шорт. Эфир – аналогичная история, то есть здесь сильно ничего не меняется. Да, то есть Как и с биткоином, э, достаточно серьезный провал. И единственный драйвер, который может двинуть эфир чуть повыше, чем биткоин, то есть он может показать небольшую силу в моменте – это миграция. Но в ближайший год, скорее всего, миграции не произойдет, поэтому надеяться здесь не на что. М -м золото. По золоту красивенные точки на локальных максимумах появляются да, в моменты дисбаланса покупок. И э, учитывая то, что доходность по облигациям достаточно высоко забралась, для золота это негатив. Ужесточение монетарной политики тоже негатив, поэтому здесь, как по мне, есть смысл рассматривать шорт-приоритет, если дадут еще и обновление максимума, да, уверен, что там соберу достаточно много стопов, и тогда уже можно будет среднесрочно прокатиться. Ну и в целом здесь шорт-приоритет сохраняется, поэтому когда внутри дня появляются вот подобные точки, я, так, я такое пропускаю. А вот когда появляются точки входа в шорт, это стоит использовать. Вероятность положительного исхода становится больше, и получится словить больше соотношений, да. Так, нефть. Нефть очень сильно закрыла пятницу. Да, несмотря на то, что буровая активность в США резко возросла. Несмотря на то, что США начали добывать больше, нефть продолжила свое восходящее движение и вплотную подобралась к верхней границе моей, моего стопа. То есть 85, чуть выше 85. Лично я буду закрывать свою шортовую идею с убытком. И окажусь неправ. С учетом того, что ну, идея в том, что сейчас низкий сезон для нефти, э буровая активность в США растет, спрос на нефть не растет такими темпами, потому что экономика практически во всем мире замедляется. Вот сегодня вышли данные э Китая, ВВП и годовые, и, и за последний квартал э темпы роста экономики Китая замедлились по сравнению с предыдущими периодами, но выше ожиданий, но все равно замедлились. Да? Таким образом, вот если вы посмотрите ПМА ну, всех крупных стран, если вы посмотрите деловую активность, если вы посмотрите а, объем производства, то это все, все эти показатели уже прошли свой пик, а нефть находится на максимуме. Ну, посмотрим, как это все будет выглядеть. На этой неделе еще будет а, отчет, ежемесячный отчет ОПЕК по поводу спроса предложения. Может, там что-то будет интересное. В их прогнозах я уверен, что это создаст хорошую волатильность для нефти. Мазут, в свою очередь, обновил предыдущий максимум. Чувствует себя неплохо. Дивергенции здесь нет. Ничего, чтобы указывало на разворот, тоже здесь нет. Поэтому вроде как все выглядит слишком, слишком побычи. Серебро так и не добралось пока что. Но чувствует себя чуть лучше, чем золото. Да? А серебро показало более сильное падение, но и более быстрый отскок. Давайте посмотрим корреляцию. Вот этот момент. Если посмотреть за более длительный период, он за 2-3 месяца, то вы увидите, что серебро обновило свои предыдущие локальные минимумы, а золото совсем не обновило. И это вот как раз вот этот момент перепроданности, скажем так, серебра по сравнению с золотом был отличным, отличной возможностью для того, чтобы поработать на схождение. Мы видим, насколько яркую динамику показало серебро уже в этом году. Нефть против мазута, спред по чуть-чуть сходится, то есть в моменте он был 4,5%, когда появилась первая точка спреда. Мазут обновил свой локальный максимум, а нефть находилась, ну как раз обновляла свой локальный минимум. И вот этот момент спреда 4,6% там было расхождение, сейчас уже чуть поменьше 3,2%. 2,1%. Достаточно быстрое схождение. По поводу кроссов, спредов. Давайте еще рассмотрим их в этом месяце. Так, что у нас? Да. Вот в этом месяце за текущий квартал у нас фаворитом является британский фунт, а аутсайдером японская йен. Что по, по британцу в ближайшее время шорт идея будет уже готова на рынке. Да, там уже есть и хеджеры сокращают свою позицию, и продажи достаточно серьезные на максимумах. Вот японская иена – благоприятные условия для а, открытия лонга с учетом доходности по облигациям и спроса со стороны хеджеров, достаточно агрессивного спроса. Поэтому а, есть смысл уже брать маленькую позицию, либо дождаться все-таки вот этой а, самой лучшей позиции, да, когда британец еще чуть-чуть покажет вялый рост, а японская иена вот сформирует момент входа в лонг. То есть либо одно, либо второе происходит, там уже можно брать первую полноценную позицию в торговой идеи торговли на сближение. Евро против швейцарца, да, по чуть-чуть не сходится, и еще одна идея – это канадец против новозеландского доллара. Если смотреть с предыдущего фьючерсного контракта, то они достаточно серьезно разошлись. Если вы посмотрите еще и кросс-курс, он длительный период уже находится в нисходящей тенденции. И в последнее время тенденция замедляется, то есть каждый следующий минимум он не сильно ниже предыдущего, такое вот замедление. Но учитывая то, что по новозеландцу, мое мнение, что у нас лонг приоритет сохраняется, по канадцу уже стоит пока нейтральный, но в ближайшее время уже будет шорт приоритет то как раз может появиться отличная возможность поработать на схождение. Здесь расхождение за, последних, за последний квартал, даже чуть больше квартала, достаточно серьезное, как для этого кросса. То есть чаще всего за квартал у них расхождение 1,6%. Учитывая то, что сейчас чуть больше квартала, там, пускай 2%, но на текущий момент у них 5,5%. Два раза больше среднего расхождения. Поэтому как вариант торговой идеи можно еще рассмотреть, Работу на схождение по сырьевым валютам Канадец чуть быстрее двинулся за счет нефти Но нет, не будет такими же темпами И дальше продолжать расти Соответственно, есть смысл как раз На замедлениях темпов роста нефти И, соответственно, канадца Поработать на схождение Потому что он слишком уж выбился а По британцу между британец и японской иена Ну, мы уже поговорили Здесь вот четкое такое красивое расхождение чем быстрее расхождение происходит, чем быстрее будет исхождение. Так, фондовые рынки. Закрытие пятницы на, по S&P было достаточно слабым. Я не вижу здесь дисбаланса продаж. То есть в моменте вот здесь очень мало продавали. Рынок все-таки достаточно тонкий. Я думаю, что сезон отчетности, что вот эта активность во время сезона отчетности, она добавит активность и на индексы, на фьючерсы, на индексы. Хочу только отметить Dow Jones. Так как по Dow Jones одна из самых интересных картин. Здесь как раз на минимумах много продавали. Мы видим это по кумулятивной дельте. Сейчас мы еще посмотрим старший таймфрейм. Как это все закрылось, как пятница была закрыта. Пока он грузится. Russell 2000 давайте рассмотрим. Аналогичная картина как и по Dow Джонсу Здесь на минимумах достаточно много продавали. Позже откупили. И это все откупали лимитными ордерами. Да, то есть на рынке большинство продавало по рынку, да, маркет продажи, но цена двигалась вверх. Как такое возможно? Это возможно только за счет перестановки лимитных ордеров, плавной перестановки, лимитных ордеров на покупку, да, рыночные продажи принимаются, но как только освобождается место вверху, перестан переставляется сразу и лимитка. Почему как только освобождается? Это просто если вы переставите лимитку в Best Ask, то эта лимитка станет маркет-ордером. И тогда кумулятивная дельта уже покажет, что это была покупка, а не продажа. А в данном случае больше продавали как раз под закрытие. Dow Jones. На дневном графике мы видим хорошее закрытие, сильное. Много продавали, цену подняли повыше. Это вот когда много продают на минимумах, это прям хорошо. Тем более сформировали такую красивую свечу с большим объемом в нижней части. Это может быть, ну, это могло бы быть слабыми покупками, если бы все-таки покупали по рынку. А так по рынку много продавали и лимитно все это удержали. Поэтому я считаю, что, по, что Dow Jones в ближайшее время будет чувствовать себя намного лучше, чем остальные индексы. так будет подседать за счет того, что Доходность по облигациям достаточно высокая для технологического сектора. Это не очень хорошо. S&P в силу своей диверсификации широкой тоже. Ну и отсутствие дисбаланса, отсутствие заинтересованности участников двигать цену. Мы видим это по дельте. Нету никаких перекосов, нету дисбалансов. S&P может двигаться вслед за общими тенденциями по другим индексам, но собственную динамику, скорее всего, показывать не будет. На этом все. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях под этим видео, написать в Телеграме. Всем хорошей торговой недели. До встречи в пятницу. Будем подводить итоги. Помните, что сегодня, сегодня закрыт американский рынок. И поэтому особо сильных объемов, крупных дисбалансов и активных торгов ждать не стоит. До встречи в пятницу. Счастливо!